Всем привет! Хотим вам напомнить, что в наших студиях помимо уникальнейшей технологии видеодоска также есть прекрасный хромакей, где вы можете записать себя, полный рост, а еще выбрать свой эксклюзивный фон. Это может быть новостная студия или, например, теплый пляж. Чувствуете? Жарко. Но еще это может быть дворец Путина. Вау! впечатляет правда в общем мы ждем вас на нашем сайте videodoska.ru. увидимся а я пошел в хинкальную